Приветствую вас, рыбки! Сегодня мы будем смотреть с вами, что будет происходить в период движения Венеры по знаку Зодиака Дева с 22 июля по 15 августа. По результатам прошлого периода вы меня заняли, по лайкам, по комментариям, мы заняли второе место, за что вам большая благодарность. Надеюсь, что вы меня и дальше будете поддерживать, так как для того, чтобы оставаться на просторах Ютуба очень важно продвигать канал, показывать его жизнеспособность. И чем больше будет лайков, тем больше будет у него шансов попадать в рекомендуемое видео. И таким образом будет набирать популярность и, соответственно, канал в том числе. Что для меня очень важно. И чем больше людей посмотрят, тем большим людям, возможно, кажется эта информация, которая здесь оставляю будет полезной тем более что на это тратится достаточно немало усилий Ну хотелось бы чтобы усилия они а стоили того хорошо ну давайте продолжим для чтобы мне хотелось рассказать ну во первых для вас вот дева является седьмым домом партнерства. Поэтому для вас тема партнерства будет очень активной в наступающем периоде. Плюс э, э, в том, что дева... Э, она более практична, она более склонна все анализировать, она рассудительна. И Венера, соответственно, проходя по этому знаку, принимает такие же черты. То есть можно говорить о том, что в ваших взаимоотношениях с партнерами будет больше превалировать не эмоциональность чувств и чувственность, а все-таки практичность и рассудительность, что будет говорить о том, что вы можете навести какие-то мосты между собой серьезные строить планы на будущее и это будет все очень серьезно и действительно это будет все правдиво также можно будет разобрать те отношения, в которых есть какие-то проблемы вы сможете между собой договориться расстаться и точки над и и есть шанс что-то неприятное устранить и продолжить далее уже как-то более гармонично развивать свои отношения. Хорошо. Да, Также очень важными в этот период будет взаимная забота, поскольку Дева, дева она проявляет свою любовь. Заботы. Она не знает, как ее нужно проявлять в чувствах и эмоциях. Она умеет только лишь заботиться о своем близком человеке. То есть деви важно озвучивать, что вы хотите. То есть будете на этом периоде озвучивать своему партнеру, чего бы вы хотели. Как бы вы хотели, чтобы за вами ухаживали. И партнеры будут прислушиваться к вашим просьбам. Ну попробуйте, потом расскажете. О результатах ну давайте посмотрим с каким настроением вы вступаете в этот период какие аспекты нас поджидают вас ну во-первых обратите внимание вот на этот оппозицию венеры к юпитеру юпитер в первом градусе вашего знака Первого дома и получается Венера в оппозиции к э, Дому партнерства. Вы знаете, такое впечатление, что вас может ожидать что-то интересненькое 22-23 июля. Вот обращайте внимание на даты, которые я здесь выставляю. Но, с другой стороны, этот аспект может принести тягу к развлечениям и излишним эмоциональным тратам и финансовым. Но здесь я вижу, что вы будете буквально там душой компании, будете и будете как-то пытаться ну, не пытаться, а предлагать свои варианты отдыха, развлечений. Ну, и, в общем-то, партнеры, они будут вестись как-то на этом. Для финансовых трат тоже, может быть, можете захотеть что-то очень... Хотя здесь, знаете, можете сподвигнуть партнера на какие-то крупные подарки для вас, на какие-то действия для вас очень важные. Хорошо. 24-25. Здесь будет интересный спид, который будет не очень благоприятен в том плане, что это будет полнолуние, водолее. Водолее для многих рыб является дружественным, потому что он соседний, у многих рыб рядышком находятся тоже какие-то личные планетки. Смотрите, здесь у вас произойдет ситуация, когда... Ой. Луна, а полнолуние водолей оно потребует высвобождения эмоций. То есть постарайтесь провести это время с друзьями, этот день с друзьями. То есть, чем больше вы будете находиться в коллективе, тем вам будет легче пережить этот день. Не пережить, а прожить. Прожить его вот так, чтобы вам было комфортно и интересно. 27-29. Критический день для бюджета. Так, оппозиция от Марса к Юпитеру. Так, сейчас я посмотрю еще. 28. -е. Давайте посмотрим. Ой, здесь двойной аспект. И от Марса к Юпитеру, и от... Нет, все-таки от Марса к Юпитеру, да, остается. Ну, смотрите, что этот аспект от Меркурия к Плутону, он уже тоже расходящийся, он еще, да, он уже не работает. Значит, смотрите, это аспект, когда могут быть какие-то неожиданные ситуации, связанные с вашими партнерами. Но для вас этот аспект включится, сейчас я посмотрю, наверное, все-таки позже. 29. Вот смотрите, 28-29, вот он, точный аспект немножко неприятный в плане конфликтности вы можете быть разжигателем конфликтов со своими партнерами и плюс здесь еще может быть ситуация по работе ну, смотрите постарайтесь ни с кем не конфликтовать на работе в это время так 12 с 12, э, с 12. Ну, ладно это позже. так Еще тут 28-го Меркурий переходит в Лев. И для вас Лев это зона работы. Будет очень много контактов по работе. Будете включать творческую активность в рабочей сфере. 29-го Марс переходит в Деву. На следующий день, ну и Марс это активность, активность будет направлена на взаимоотношения со своими партнерами, вы знаете, можете как-то вы на них давить, пытаться их контролировать, и быть к ним чересчур, знаете, такими не сдерж... придирчивыми, вот по Деве плюс Юпитер возвращается в Адалей, а это признак того, что вернуться какие-то вопросы которые ну, не вопросы, а дела которыми вы занимались в апреле месяце 21 года то есть что-то может вернуться назад 1-2 числа будет оппозиция Меркурия к Юпитеру Так, 1-2 числа августа имеется ввиду Меркурия и Юпитер к Юпитеру, а к Сатурну. А Питер, Сатурн? Здесь может быть неприятная конфликтная ситуация по работе. Вы знаете, вплоть, может быть, кто-то захочет уволиться, а кто-то уйдет в отпуск. Ну, это в лучшем случае. Знаете, как некоторое охлаждение или что-то может произойти не так, как планировали. Знаете, вот как будто бы путаница может быть по времени. Ну, самое простое это, например, сильно опоздаете или проспите. Так, 3-4 удачные финансовые сделки у вас ожидают. Удачные контакты. Финанс... Возможно, приятные знакомства в дороге, в пути. 8 числа у нас новолуние во Льве. Обязательно развлекитесь. А, ну здесь у вас не столько развлечения, хотя 8 число это у нас выходной день. Но те, кто работает в воскресенье, то будете включать свою творческую активность на рабочем месте. Итак, 9-10 склонность к самообману иллюзиям. 11 13 вас ждет вдохновенный творческий труд. 12 Меркурий переходит в Деву. Мышление становится критичным вашим. Прекрасный начнется период для умственной концентрации, передачи информации, для новых знакомств и для реализации замыслов. 14 числа будет несколько нестабильный день в плане эмоций. Из-за позиции от Луны к Урану. Ну, постарайтесь поездки в этот период перенести ну период этот буквально два дня 14 15 особенно 14 оно очень напряжено то что-то может быть и не так ну и плюс для вас сидеть может быть несколько таким немножко неприятным когда возможны различные какие-то неприятные эмоциональные срывы ну что ж по астрологии мы на сегодня все сейчас перейдем к краткому прогнозу на таро Итак, рыбки, давайте посмотрим, что ждать вас по основным сферам в период с 22 июля по 15 августа. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Интересно, выпала карта сама по себе «Рыцарь кубков». Ну, как людей приятных, которые располагают к общению, которые будут очень чувственные, очень эмоциональные и готовы к различным приятным движениям. Хорошо, очень романтично. Что же, да, отрывок в финансовой сфере. Ну, давайте, посмотрим. Здесь двойка кубков. Ну, я думаю, что денежек вам будет хватать, благодаря вашей эмпатии, благодаря вашему умению коммуницировать с окружающими. И тут еще есть указание на то, что вы можете рассчитывать даже на какие-то приятные небольшие подарочки. Хорошо, давайте спросим, что же дает вас на работе. Ну, боже, у вас тут одни кубки – тоже кубки, какие-то приятные общения, предложения, что-то, что вас будет радовать. Хорошо. Давайте спросим, что вас, в принципе, ожидает, в общем, к вашей карьере. Рыцарь э, мечей. Ну, здесь либо вы будете, что-то будете отстаивать свое. Так, напряженно даже, очень активно. Я ранее говорила вам о напряженных днях, когда следует быть осторожными. Период с 27-29 критический. И... Где-то тут еще и в августе тоже было, не могу сейчас очень быстро найти, по-моему 9-10, потому что такой не очень благоприятный день, ну посмотрите, хорошо, давайте я уточню эту карту. Ну, солнце. Будете воевать за свое место под солнцем. Еще это указание на то, что многие из вас уже знаете, как-то несколько устали и уже очень сильно хотят в отпуск, хотят отдохнуть. Ну, несмотря на то, что, в принципе, работа вас устраивает. Хорошо, давайте спросим, что ожидает представители знака Зодиака Рыбы в, в семье, дома. Дома в семье. Король кубков. Ой, тут два чего-то. Ух ты, Случайно так получилось, вытащил. Сразу двух. Но здесь идет зависимость. Во-первых, для девочек это мужчина кубковый, рыбарак Скорпион, очень сильно от вас зависим. Не очень хорошо, что по дьяволу, поскольку дьявол он часто указывает на то, что это сильная страсть. То есть, это не какие то знаете такие легкие ну, такие дружеские чувства это уже нечто больше это что-то что связано с физикой если вы мужчина указание на то что вы возможно от кого-то очень сильно зависите очень сильно хотите кого-то завоевать но ну, давайте посмотрим ну, своего партнера что у мужчин но ну, мужчины настроены на семью. Конечно, может быть ситуация, что ваша половинка как-то там куда-то пытается увильнуть, вы пытаетесь ее придержать возле, придержать возле себя. Следите за ней, чтобы она никуда не делась. Хорошо, ревностно очень. Следите за ее шагами. Что же ожидает представителей знака зодиака рыбы в любви? здесь жрица, здесь без перемен скорее всего будет так, как все было все тихо, все спокойно и возможны какие-то перемены в событиях через месяц Я спросила, какие, ну подумала И это будет связано с домом, с семьей, с отдыхом Вообще, знаете, что такое интересное сочетание Ну, если не свадьба, но ну, в любом случае что-то Может быть, знаете, еще поездка к воде совместная Ну, отдых, что-то очень приятное ожидает. Хорошо Давайте спросим о здоровье Что ожидает рыбак по здоровью? здесь есть переживания. Очень сильные, здесь все в голове. Человек за что-то переживает. О а чем же вы так будете переживать? Давайте посмотрим. Из-за некого короля, пентаклей из-за какой-то мужчины, телец, дева или козерог. Почему вы за него переживаете? Если у вас есть король кубковый, из-за того, что он уходит. Может быть, это какой-то ваш друг или ваш родственник. Дату он уходит или уезжает почему-то вы переживаете из за него не знаю как это связано со здоровьем но видимо как-то немножко вы сгрустнете по этому поводу хорошо давайте главный свет от даром на период с 22 июля по 15 августа для рыбок главный совет Звезда, вы идете верной дорогой, никуда сворачивать не нужно. Все, что вы задумали, у вас получится, но не скоро. здесь по срокам идет от года и больше. Но звезда, она как всегда говорит о том, что ваши надежды исполнится. Это очень хорошая позитивная карта. <как> <как> Решила вытащить дополнение. И тут мне выпала такая ситуация, что все ваши старые и прошлые боли, которые у вас были, они закончатся. Ну, им уже пришел конец, что старой боли не, никогда не будет. То есть чего-то легкого, беспечного, что вас обижало, что вас огорчало, этому. Ой, вот, этому пришел конец. И впереди ожидает только звезда. Звезда надежды. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен. И до встречи в следующих эфирах.